Приветствую всех подписчиков и гостей канала Айзи Кухня. Сегодня мы будем готовить простой в приготовлении, но очень вкусный салат с куриной грудкой и помидорами черри. Для этого нам понадобится вареная куриная грудка, лук зеленый, помидоры черри, оливки и маслины без косточек, сок лимона. Оливковое масло, соль и перец черной молотый. 200 грамм куриной грудки разделываем на ниточки с помощью вилки, но вы это можете сделать как-то по-своему. Далее 40 грамм помидоров черри разрезаем на тонкие дольки. 30 грамм оливок и маслин нарезаем кольцами. Мелко нарезаем 20 грамм зеленого лука. Далее добавляем 10 грамм оливкового масла и столько же лимонного сока. Черный перец и соль добавляем на свой вкус. Перемешиваем осторожно, чтобы не раздавить черри. И вот наш салат готов. Осталось выложить на тарелку и подать своим гостям. Приятного аппетита! Думаю, вы согласитесь, что это было легко. Также этот салат не требует большого затрата средств что немаловажно. С вами был канал Изи Кухни. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Новые видео не заставят себя ждать. Всем пока.